О боже, как я устал с этих заданий. Пойдем, Леди Нуар. Вроде бы все. Ну ладно, пошли. Оставим его тут, хоть там лежит лично не будем узнавать. А зачем нам? Потому что он, он, он, он талисман, когда очнется отберет. Так что, пошли? ля ля ля Лави-ля-ля-ля. Да-на-на. что за помощь? Бомжик, а это не бомжик. Вставай, проснись, Дар, лечись. О, о, боже, что ты здесь, чё спишь? Что ты чё помнишь? У тебя проблемы, тебя дома не кормят. Я... И у тебя чё? Голодный оморок? Нет. Оп, здорово. Я не помню, что произошло. Я помню, мы сражались с ладием целых два дня. потом я мы пошли. О, два дня? Может, у тебя что заперли? Нет, два дня. Не без меня, Два дня. Мы, и мы шли, я тут баха вырубился. не помню, что дальше было. Блин, я не помню, с кем я ух... пришел задание. Э -э -э, это явно был не я. Так, пойдем лечиться. Я пойду тебя в Так, ну хотя. Погоди, тебе вон. же нельзя. Ты эти два дня сражался, у тебя был голодный ум. Какой умар голодный, а, я не... ел у меня с собой, да, вон макароны, смотри, сколько. Да, да, да. Вон это командир ты дикий да, это ты кормишь к вами висит Вот видишь, ты ее. Я... Нет, у меня яблоки есть, пироги. Так, слышь, Уморок, ты сейчас потеряешь. Так, валей отсюда. Все, не мешай мне. Вот он меня вырубил, наверное, козел такой. Здравствуйте. Здрасте. Воз дела. Нормально. Ладно. Это кто там был? Или у меня уже галюны? Там кто-то стоял, нет? Нет, там никого не было. Нет, вон там стоял, вот для торговца кто-то. Да, там никого не было. Там торговец стоит. Сидит. Сидит. Стоит. Какая разница. Не показалось ли, правда, там кто-то был? Да Там никого не было мистер Бак. Ты что? Чего, что голины? Ладно. Что я сегодня не, высп... не спал два дня, поэтому ладно, Наверное. мне кажется, надо идти уже вздремнуть. А ты точно в свою... туда идешь? В твой дом? Ну, ладно, иди. Точно. Ага. У меня тоже фанту попью. В школе поставили камеры, что? Теперь нельзя трансформироваться в школе. Ладно. Что? О, водичка. Так, будем трансформироваться где-нибудь. В лесу. Надо себе сделать какое-нибудь место. Гляньте, трансформация в лесу. О, прекрасное место. Кто-то здесь уже пробурил. Но мы это. О, даже не лучше. Не Ой. Все, можем здесь трансформироваться. Тики. Стоп. Где мой талисман? тему талисман талисман эволюции талисман так. кролика ладно Я где-то mm -hmm. оставил может быть то что я его потерял лицеванием Ладно. Дейзи, первое Так, ладно, дайте, пойдем. Это где, где этот? Где, реально? Ты че на Рен... пинёк сел, касать должен. Ну, а я, что ли? Ты на пинёк сел, отсать да. должен. А пинёк? Кто сюда этот пинёк принес? Он да пусть он сидит на пинке. Она, она, Сиди на пинке. Расслабля... Расслабляется, ему нравится. Я на расслабоне, а у Мистер Бага главный. сегодня, видно, скалероз появился. Чего у него? Ну, не знаю. Отошёл ну, такой, спрашиваю, привет, как дела это, пошел типа, потом сказал, что кто-то возичело. Ну, именно, торговца. Появился и исчез. Вот так. Короче, галины, галины у него какие-то. Понятно. Ты что то про это слышал? Понятно, у него тоже, наверное, шизофрения. Типа он он проглотил. Ладно. Не знаю. нас да ходить в магазин, купить еды. Нет. Потому не что, что всякие... У... Всякие тут воровали у меня дома, да? Всего лишь эстафан взял. Ну-ну. Так, привет, пап. Блин, вишневый пирог потом входить, пожалуйста. И черного. И, ну, хлеба хотя бы обычного. Ч ⁇ это такое? Вы что тут портите меня? Это Дика поставила. Сейчас я убью ее. Никая-я-я, -я, какая ты плохая. Так, адреал-богат он... он тебе... В Адриан Иди богатый, себя защиту может нормальную Иди сделать. Опа оппо. На чего не попало? А я вот попал. И я снова попал и снова попал. А вот ты попасть по мне не можешь. На снова попал. Блин, прекрасная идея было бы тут поиграть в снежки, построить башни. Да, кстати, можно было снега, но только снег был. такой прикольный. Только снег такой прикольный, что наш тайт в руках. Так, Ай. стой. У меня есть идея. Сейчас я придумаю. -а -а. Ты лопату да. хочешь взять? Да. Нет, ну, где-то были. Есть. Были, дома лопаты. Не Блин, непривычно. Ой. Так. А. Так, надо скоро нам украшаться уже. Прям дерево к новому году да а новый год еще не скоро но все равно уже но все равно уже снег выпал уже Нормально. остался сколько осталось буквально вот до нового года Нормально. Ну осталось всего два месяца Ну всего лишь то ну всего лишь два месяца и все девочки деревья? Подпрыг... нашли пинки ну Супер -кота остались, а бомбки от суперкота остались? Дерево упало. Быстрее. Сегодня все равно передавали снова снег, поэтому давайте рубим. Рубим снег. У меня есть супер. И... Раз, раз. Пам! Раз, Ой, раз. О, снеговик. Пам! раз, раз пам. Ой. Санные... ой ребятки привет что вы делаете снеговок Снегу... а? скоро же новый год ты сентябрь на улице Какой... сентябрь. С... октябрь, Два октябрь. На улице. осталось месяца сейчас очень Два. большой снег что нельзя веселиться что ли Зачем ты говоришь, что скоро Новый год, когда Новый год, через два месяца только? На снежок У меня вот завтра день рождения, прикиньте. На снежок. Представляем. Да, да. Только, только это практически два месяца, и что? Ну, Короче, ты. меня, я уезжаю. В, В Монако? Монако. как ты угадал? Как ты угадал? Ты серьезно? Ты экстрасенс? Да, я экстрасенс. Я уезжаю в Монако, мой рельс на этот раз точно не принесется, потому что я точно знаю свой, да, так я наконец-то уеду туда, и, кстати, да, да вот да, я да. уеду туда на три, я на, на два месяца, вернусь а под новый... считаю, да. потому что я не люблю снег, принижаю снег, ненавижу снег, все расставлю. Ну, уезжай свои вот это, Монако, не, я тоже могу себе позволить, у меня денег очень много, ну... Пока Экономить. так построим. У меня есть идея, как Сказ... мы можем а, перестроить. Зения, Коти, много. Сказал человек, который живет в подвале. Да, да, да, да. Винди Не почему сном. у меня сколько там? А, да... 143 600. У меня должен быть еще выпасть. Это Нет, снег, немного, поэтому... если что, в нашем. Ничего страшного. Но это даже себе... это всего лишь один. Миллион певец, Ну все, Вали а... уже в свою Монако. Там мы поняли, что ты я... богатый э, Братино. А у кого лопата вторая? Я ищу свой билет. У тебя есть лопата? Потом перестроим. Мне не нравится, как мы построили. Что есть? Слишком... Что за Олег, у тебя есть лопата? Построили Погоди, мы. сейчас я свяжусь с высшими да силами. Ты, ты верующий. я тоже верующий держи старые... ты а. тэдди, тэдди, держи раз я тебе тут продам лопаты бесплатно спасибо но не так много ты попросил лопаты не уточнил сколько вам на всю жизнь хватит я пытаюсь не мешать мне я связаюсь связ с высшими силами right. Пойду-ка, я уже mm -hmm. на темнеет, я пойду домой. Mm -hmm. С С все хорошо. <свят> Мои высшие силы меня уничтожают. Ну и правильно. Нельзя ехать в Нельзя ехать... не все в Как же грустно. Я узнал, я узнал, когда мой билет монако... Все, в Монако. Э, дверя. Так, мне хотелось использовать дверя, но я забыл, что у него мой браслет. Козел, заберу тебя браслет свой. Там вот точно все порядке, Олег. Нет, у него проблемы. У него проблемы. За дерево забежали. Дверяжь. Нереально у Олега проблем. Я пойду спать. Никуда не не спать. Никуда он спать не пойдет.